Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала Просветовок! В этом видео сегодня с вами я, Пашки Анна, и мы обсуждаем такую тему, как клевер. Клевер как сидеративная культура или как сидерат. Перед тем, как мы начнем разбираться с клевером, следовало бы упомянуть, что существуют две разновидности клевера. Это белый клевер и красный клевер. Конечно, есть ряд преимуществ и того, и другого вида клевера, о которых мы обязательно скажем вам в этом видео. И для красного, и для белого клевера характерно ряд преимуществ. Первое самое важное это то, что клевер и на физическом, и на химическом уровне отлично восстанавливает почву. Если мы говорим про химическое восстановление почвы, то следует сказать, что общий уровень накопления питательных компонентов основных, это азот фосфор калий для клевера, составляет 11, 12 и около полукилограмма на сотку. Иными словами, если мы используем клевер в качестве сидерата, то мы автоматически вносим в землю в органической форме азот, фосфор и калий в перечисленных дозировках. Вторая важная особенность клевера – это его фунгицидная и инсектицидная способность. Иными словами, клевер подавляет развитие ряда различных бактериальных заболеваний – и также ряда различных насекомых, например, личинки майского жука, они совсем не любят клевер, и по этой причине они просто избегают находиться в почве, в которой произрастает данная культура. Наряду с химическим восстановлением клевер хорошо восстанавливает и физическую структуру почвы, иными словами он ее хорошо структурирует. Увеличивается воздуха и влага, обмен именно в самой почве за счет корневой системы данной культуры. По этой причине фермеры как Европы, так и стран Востока и Азии используют эту культуру у себя для восстановления именно бедных, объединенных после серьезных урожайных культур почвы. По этой причине, если вы приступаете к освоению объединенных участков, к освоению участков, для которых характерен плотный грунт, можете выбрать клеер в качестве седеративной культуры. Также клевер является тем сидератом, который переводит труднодоступные формы фосфора, которые, как правило, накапливаются в течение многолетнего использования в земли, в легкодоступные, способные к усвоению растениями формам. Поэтому обязательно выбирайте клевер в качестве сидерата на своих участках. Какой же клевер выбрать, красный или белый? Если мы будем говорить про восстановление почвы после пропашных культур, которые постоянно у нас выращивались по интенсивной технологии с использованием плугов и другой техники, то можно использовать красный клевер. Он глубоко проникает в почву, быстрее наращивает, нежели белый клевер, вегетативную массу и идет более быстрыми темпами накопления гумусового слоя. Если же мы говорим про более оккультуренные участки, про какие-то садовые участки, то тогда имеет смысл выбирать белый клевер. Также он является хорошим медоносом, будет привлекать на участок полезных насекомых, в том числе пчел. Белый клевер медленнее растет, чем красный клевер, требует меньше физических усилий по скашиванию и дальнейшему заделыванию. Также отличительной особенностью красного клевера от белого является то, что первый, как правило, растет кустом и, и формирует, как я сказала, более мощную корневую систему, а белый клевер, он ползучий, расползается по участку и для его заделывания требуется более глубокая перекопка почвы. Также важный момент при использовании клевера в качестве сидерата, это, это то, что он в среднем пригоден для сидеративной культуры на протяжении двух, максимум трех лет. После этого он начинает вырождаться или, как привыкли говорить агрономы, выпадать. То есть плотность стояния этой культуры резко снижается и начинают пробиваться сорняки. Хотелось бы закончить это видео тем, что клевер-бобовая культура будет являться идеальным предшественником для любых овощных культур, исключая бобовые, к которым относятся, например, горох, фасоль и бобы. Всего вам доброго, оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!